Еще его песня о старом Магаданском доме. Деревянный пораченного типа. Доживая последние дни, Ты стоишь, и печальные скрипы Раздаются вдоль каждой стены. Видно, старые доски устали, только лет нас служить, А вокруг из бетона и стали Все растут и растут этажи. А вокруг белокаменной кладки Новый город колонны вознес. У Брезентовой первой палатки Ты ведь, тоже когда-то здесь рос. Засыпает к полу ночи город, Гаснут окна, ну что ж, отдыхай. Старый дом деревянный, ведь скоро. Ты останешься только в стихах.